Даро братва, я очень недоволен активом на своих видео, просмотров набирается много, а лайки вы почему-то не ставите. Для вас это одна секунда, а для меня очень приятно, и я буду понимать, что я не зря делаю видосы. Поставьте пожалуйста лайк и напишите абсолютно любой комментарий, это очень поможет продвижению, спасибо. В сегодняшнем видео я покажу вам еще один способ АФК заработка, на котором я заработал около 300 тысяч. Давайте подведем итоги конкурс на 50 тысяч с прошлого видео, забирает их вот этот челик, напиши мне в ВК или Дискорд, чтобы забрать свой приз. По традиции я разыграю вам еще 50 тысяч, чтобы участвовать. Нужно всего лишь подписаться, поставить лайк и написать комментарий Итоги будут уже в следующем видео Не буду затягивать Напомню только, что я играю на проекте GTA 5 RP На сервере Ламеса, что советую тебе, кстати А также не забудь ввести самый лучший промокод при регистрации Эй, hey, я тут новенький И я тоже хочу одеваться круто И ездить на дорогущих машинах Что мне нужно для этого сделать? Хей, hey, братишка, ты разве не в курсе про самый лучший промокод Который работает на всех серверах GTA 5 RP И дает тебе нереальный буст в начале? Нет? Тогда слушай, сейчас расскажу Промокод Гагарин, мы кладем все под залог. Вместе мы ждаем, но Гагаша он долог. Випка статус 12к на пятом левеле. Я вел Гагарин и стал богаче Миллион Невери. О, спасибо тебе большое, пойду друзьям своим расскажу. Как вы уже знаете по предыдущему видео, мы пошли в ФИБы. Если вы, кстати, не смотрели предыдущий видос, обязательно посмотрите. В этом видео я покажу вам, сколько можно заработать на сдаче контрактов в своей организации, сколько времени у вас на это будет уходить и сколько вы сможете заработать на этом. Итак, из-за того, что мы пошли в ФИБы, времени на выполнение контрактов нету. Из-за постоянных поставок, тренировок и так далее. Я решил сдавать контракты, чтобы органи проставила впустую. Что вам нужно, чтобы, собственно, сдавать контракты? Это сама организация с офисом, естественно, и несколько минут вашего времени, чтобы найти того, кто будет выполнять контракт. Чтобы найти людей для выполнения, просто зайдите в Discord торговой площадки, выберите раздел с вашим сервером и напишите в канал «Оказание услуг» что-то по типу «Сдам контракт на мусор и мясо, оплата 20 тысяч». И просто ждете, как вам начнут писать людям. Больше от вас ничего не требуется. Занимает это все минут 5 вашего времени. После того, как на ваше объявление накликнулись, договаривайтесь о встрече и приглашайте человека к себе в аргу. И идете заниматься своими делами. После того, как он выполнит контракт, встречаетесь и отдаете ему ту сумму, на которую вы договаривались. Давайте теперь поговорим про заработок на значи контрактов. Чтобы взять контракт на мясо, нужно заплатить тысячу. За его выполнение на счет организации капает 38 тысяч. Соответственно, 37 тысяч чистой прибыли, из которой 20 тысяч мы отдаем тому, кто выполнял контракт, и получаем 17 тысяч себе на руки, ничего при этом не делая. Такая же ситуация и с контрактом на мусор. Стоит он 2000, После выполнения получаем 29 тысяч чистой прибыли, из которой 20 тысяч отдаем и получаем 9 тысяч себе в карман. За день можно получать 26 тысяч, тратя на это всего 5 минут и занимаясь своими делами. Также, если у вас открыт контракт на схемы зарабатывать вы будете в разы больше стоимость контракта 15 тысяч за выполнение вы получаете 90 тысяч но чтобы его выполнить нужно минимум пять человек если выполнять будут не ваши друзья то им нужно будет заплатить по 7-8 тысяч это 28 тысяч соответственно чистыми себе в карман мы получаем 62 тысячи и всего в день это выходит 88 тысяч чистыми это очень крутой результат с учетом того что в это время вы занимаетесь своими делами сколько же я смог заработать на сдаче контрактов посчитать это не трудно начал я их сдавать 31 числа и по 8 число не пропустил не одного дня соответственно 26 тысяч умножаем на 9 дней и получаем 234 тысячи напомню уделяя на это всего пять минут своего времени также я решил покрутить кейсы на 1000 дпшек из которых мне нормального ничего не выпало но зато я нафармил на них 50 тысяч у этого способа есть как свои плюсы так и минусы начнем с плюсов первое вам не нужно самому выполнять контракт тратя на это как минимум два часа в день и второе в то время как вам выполняют контракт вы занимаетесь своими делами либо параллельно зарабатываете на выносе домов угоняй тайчик и так далее я на Например, сдаю контракт и еду на поставки, ганшопы и различные тулива Зарабатываю тем самым на премию за активность, а также лутаю стволы, после чего продаю их. Минус в этом способе, наверное, только один. Это небольшое количество денег по сравнению с тем, если бы вы делали эти контракты сами. Давайте подведем итоги. За эту серию я заработал 310 тысяч, но всего у меня на руках 623 тысячи. А если считать еще финик, то лям 620. До ГЛС осталось совсем немного, около 800 тысяч. Напишите, что вы думаете по поводу этого способа заработка в комментариях. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Но я с вами не прощаюсь, еще услышимся.